Всем привет! Сейчас я еще подключусь в Facebook. Всем привет! Я традиционно начинаю свой прямой эфир. У нас сегодня очень интересная и глубокая тема – это откаты и ошибки. Конечно же, в рамках прямого эфира это будет лайт вариант, но тем не менее я постараюсь серьезно ответить на ваши вопросы серьезно и широко, насколько смогу в рамках прямого эфира, потому что вопросов было много. У меня тут резкость пропадает. Резкость наводится на дерево, а не на меня. Что делать? Ткни на экран, чуть-чуть его поверни. Да, всем, здравствуйте. О, так, так на меня. Итак, всем здравствуйте! Вы писали вопросы под постом, который я опубликовала, когда говорила о том, что будет прямой эфир. И давайте, как обычно, мы сделаем так. Я сначала расскажу то, что я хотела вам рассказать, и потом я буду отвечать на вопросы. Я выберу лучший вопрос и сразу скажу, что, поскольку время эфира у меня, пардон, ограничено, <смех> не могу вещать целый день, то я решила так: на те вопросы, на которые я не успею ответить, я напишу ответы, может быть, короткие ответы, напишу и сделаю их опубликую в сторис. Итак, давайте начнем. Я, Во-первых, я хочу поблагодарить одну нашу слушательницу, мою зрительницу, слушательницу, читательницу, которая задала мне этот вопрос «Аня, что делать с откатами?». И я ей сказала «О, отличная тема! Напомни мне, Пина меня, я сделаю эфир на эту тему». Потому что это происходит абсолютно со всеми людьми. вот. И большое ей спасибо за то, что она настояла на том, чтобы эфир этот вышел. И начать я хочу с того, что у меня есть знакомый один очень правильный мальчик, которому 11 лет. Это сын Ирины Манжур. Ирина Манжур – это мой компаньон и сотренер. Мы вместе с ней некоторые тренинги проводим. Он на днях сказал такую фразу «Нет ничего такого особенного, когда один умный человек иногда тупить». Вот. вот с этой волшебной фразы я хочу как раз начать наш сегодняшний эфир. И я не случайно взяла темы про откаты и про ошибки в одну тему и начну с ошибок. Говорят, у психологов есть такое предположение, да, что поколение Z, вот эти вот новые, новая молодежь благодаря тому, что рождаются с гаджетами в руках, с мобильными телефонами в руках, они не будут совершать ошибки, потому что то количество игр, в которые они играют, они предполагают то, что в любой момент можно прекратить игру, в любой момент можно совершить ошибку, можно проиграть. Но это ничего не меняет в жизни. Можно начать сначала, приступить к следующему этапу, и опять все будет хорошо. То есть натренироваться и потом перейти на следующий уровень после того, когда набьешь руку. Я часто об этом думаю, часто об этом вспоминаю, когда чему-то хочешь научиться новому. Я точно такая же живая, у меня точно такие же бывали откаты раньше когда что-то делаешь, что-то не получается, хочется все бросить. Но потом я вспоминала, как я училась, например, кататься на роликовых коньках или на велосипеде или, опять-таки, играя в ту же игру. Сначала темп очень медленный, сначала ты делаешь очень медленно, шаг за шагом, а потом навык появляется. Или как <свископривание> вспомнить, как училась водить автомобиль. Я когда там Первое время была за рулем, я думала, боже мой, как люди умудряются там одновременно курить и, и вести машину, например. Да? А потом, когда уже навык появился получше, то тогда легко получалось и яблоко кушать, и ресницы красить по дороге, да, то есть, ну, как-то как-то так. Вот. Так вот, нет ничего страшного в том, что ты проиграл, потому что можно начать сначала. Можно начать сначала, шаг за шагом, медленным темпом, добиться хорошего результата. Людям хочется получить результат здесь и сейчас. Если я пришла на марафон стройности, то я хочу на следующий день проснуться утром минус 10 килограмм или хотя бы минус 5, и чтобы результат был налицо если я занята каким-то делом там, ну каким-нибудь делом творческим, да, то я хочу, чтобы оно у меня получилось причем идеальным. тогда когда я его закончу там через два часа например делать. но к сожалению, Не то чтобы «так» не бывает. Я не люблю это, это слово, да, что «не бывает». Наверное, бывает по-всякому. Но, как правило, необходимо... должно пройти время. Яблоко, прежде чем упасть, оно должно созреть. Поэтому тут я могу только пожелать научиться терпению, в первую очередь. Да, ну, конечно, дальше сейчас об этом поговорим. У меня неделю назад произошло очень показательное событие, которое дало толчок, собственно, новым упражнениям. Я все думала, зачем мне нужна эта ситуация? Да? Я <с> um> из, из этой ситуации уже сделала несколько упражнений, уже подготовила несколько эфиров, в том числе это, да? и демонстрационные материалы получились. Я вышла из той реальности, в которой я сейчас живу, и оказалась в обычном мире, в обыкновенном. Я неделю прямо об этом говорю, всем рассказываю. Я привыкла к тому, что меня окружают люди, которые развиваются, которые растут, которые занимаются личностным ростом. То есть я общаюсь либо с какими-то психологами, либо... Ну, и ко мне тянутся такие люди, которые развиваются. Даже те, кто приходят на тренинги, даже задают какие-то там вопросы, да. Все равно это люди, которые стремятся к развитию. Это люди, которые ну, смотрят куда-то вверх, вперед и хотят быть лучше, и так далее. А тут я оказалась в комнате <laughs> еще с пятью взрослыми людьми. Мы писали тест. И, ну, взрослые люди, умные, образованные, да. И вот на протяжении всего этого теста каждый из них, каждый из них хотя бы один раз, а некоторые по несколько раз в течение теста оправдывались за какие-то поступки. Они постоянно говорили: "Я знаю это слово, но я вот просто забыл". Это английский язык или там. Мы это учили в школе, но я вот точно не помню, или я вот смысл понимаю, но произнести не могу, или там вот одна женщина сказала такую фразу, я аж подпрыгнула, она говорит, ну вот я такая тупая, ну вот, вот ну я такая тупая. И для меня, конечно, это было ну, необычно просто находиться в компании таких людей, которые все рассматривают через призму того, что они неудачники. Ну вот как-то так, вот это очень ярко бросилось в глаза. То есть Люди, которые заплатили кучу денег за то, чтобы их научили английскому языку, они все время оправдывали за свои поступки. Вот. и они очень нервничали во время теста. Это, конечно, было, ну, не было это очень неприятно. Вот, и, собственно, эта обстановка меня очень напрягла, да. И я прямо почувствовала такую концентрацию страха от этих людей, вот именно страха того, что меня сейчас оценят, и мне будет капец, ну вот мне хана, вот реально. И мы сейчас переходим, собственно, к теме нашей сегодняшней трансляции. Одними из потребностей человека это и есть потребность в любви потребность в признании и эти потребности очень взаимосвязаны с собой Мне сложно сказать о людях которые живут в европе в америке да но по крайней мере в нашем бывшем советском союзе в совке как говорят вот эта вот связка ты плохой ты недостаточно умный ты недостаточно воспитанный недостаточно что-то там еще да обозначает равно я тебя не люблю или я с тобой не общаюсь я с тобой не разговариваю и так далее все это закладывается в раннем детстве привет нашему воспитанию да не только от родителей родители могут быть лояльными к своему ребенку да но огромное количество воспитателей которые Травили травмировали души, и сейчас продолжают, к сожалению, тоже мы от этого не избавились еще избавимся не скоро наверняка. Наверняка должно пройти еще несколько поколений для того, чтобы ситуация изменилась. И вот это простейший из способов манипуляции, которые очень рабочая манипуляция. То есть я сейчас так себя поведу, да, скажу, что ты плохой, там сделал что-то не так, не так, как мне угодно, скажу, что ты плохой, из-за этого я не буду с тобой разговаривать, я не буду с тобой общаться. И, собственно, ребенок тогда начинает вести так, как угодно тому, кто таким образом манипулирует. Это продолжается, все детство, потом это продолжается в подростковом возрасте, потом Ребенок должен поступить в институт для того, чтобы быть хорошим своим родителем, а потом эту инициативу перехватывают. Думаете, на этом заканчивается после того, как человек заканчивается в институт? Нифига подобного, эту инициативу с легкостью и радостью перенимают, кто бы вы думали, мужья и жены. Потому что потом начинается жена мужа пили, ты там недостаточно хорошо зарабатываешь. Вот. и у него возникает чувство вины. Муж жене может сказать там, «у тебя попа толще, чем была, когда я на тебе женился». Да? И вот такие вот, вот эти вот вещи – это является манипуляцией. да, Никакого отношения к любви или там защите своих границ не имеет никакого отношения. Просто манипулятивное поведение. Но тут я что хочу сказать. У каждого свой страх, как вы понимаете, это просто пример. Да? Вот. Но эти страхи сопровождают, сопровождают каждого. У каждого они просто свои. И как вы понимаете, все это начинается, как я уже сказала, с оценки действий ребенка и прививки ему страха совершить ошибки. То есть ребенок с раннего детства боится совершить ошибку. Ну, родители увидят, будут ругать или родители, или не родители, или учителя, или, может, даже сверстники какие-то, То есть, потому что он хочет, чтобы его признали, чтобы его любили. А если он плохой, то, соответственно, его признавать и любить не будут. Тогда он будет добиваться внимания другими способами. Я... Мы об этом сейчас не будем говорить. Я когда-то читала очень интересную информацию об учебном процессе, то ли это был эксперимент, то ли это в какой-то иностранной школе, типа в Финляндии или в Швеции. Я не буду сейчас врать. Я сейчас это расскажу. Наверняка из вас тоже кто-то читал. Мне это... Меня это просто поразило. <laughs> Я не особо обращала на это внимание, потому что точно дала себе отчет, что нам это не грозит <laughs> в нашем образовании. Вот. И поэтому прошла мимо, но информация очень интересная. Значит, в этом учебном заведении учителя в письменной работе не исправляют ошибки детям. То есть не так, как у нас красной пастой перечеркнуть и, значит, там, ну, подчеркнуть ошибку, перечеркнуть, написать правильно. А там происходит по-другому. Они зеленой ручкой подчеркивают правильно написанные слова или то, что было особенно хорошо, то, что особенно хорошо у ребенка получилось. И что происходит тогда? То есть концентрация не на ошибках происходит, а концентрация на правильно совершенных действиях. И у ребенка, соответственно, поднимается самооценка от этого, он чувствует себя успешным, и стремление качественно прорабатывать свои ошибки и становиться еще лучше, у него становится ну, мотивация к учебе, к развитию. Вот. И, собственно, именно на этом моменте мы с вами подходим к откатам. Причины откатов бывают разные. Но одна из самых распространенных это страх именно совершить ошибку. Потому что, когда меня оценили ты плохой, да, ну, человека оценили ты плохой, в этот момент опускаются руки. И даже если человек уже взрослый и делает что-то для себя, да, в кавычках, ложечки нашлись, а осадок все равно остался. По привычке, человек оценивает сам себя. И дальше включают далеко идущие свои собственные мультфильмы про себя. Я плохой, меня не будут признавать и любить. То есть человек за что-то берется, не получает то, с чего я начала сегодняшний эфир, не получает результат на следующий день или там не в скором времени, опускаются руки, не хватает. Это не силы воли. Это не решительности, это страх, это просто внутренний страх, который редко распознается, который не дает просто дальше двигаться и развиваться. Вот как-то так. Все мотивационные тренеры по этому поводу говорят: не бойтесь ошибок, принимайте ошибки с благодарностью. Любой откат из-за ошибки – это страх быть оцененным. Хотя ошибка – это всего лишь способ научиться и получить опыт. Ну вот, это такая вот какая-то прописная истина. Ну как без ошибки чему-то научиться? Когда мы становимся на роликовые коньки, мы упадем рано или поздно, пока не научимся. Я думаю, что я научилась водить машину тогда, когда я почувствовала, как в меня кто-то врезался сзади. <соценно> То есть у меня было, знаете, такое как успокоение «О, наконец-то! Я попала в аварию!». Я резко затормозила, и в меня девушка на повороте врезалась. Вот. Не может человек развиваться без ошибок. Вот это действительно закон природы, это такой закон диалектики. Обязательно должны быть какие-то препятствия, какие-то ошибки. И тогда происходит развитие. Бывает, складывается такое впечатление, что вы смотрите на других людей и думаете, как у них все легко, как у них все красиво, как у них все просто. И красиво говорят. И так быстро они там, зарабатывают деньги и так далее. И вот все у них гладко. И никто им палки в колеса не ставит. Это заблуждение. Вы просто не знаете и не видите их ошибок, их травм. Поверьте мне, что у этих людей все живые. У всех бывают факапы, ошибки, проблемы и так далее. И вторая сторона откатов это необходимость в отдыхе и перезагрузки. Я вам всего сейчас дам технику, что с этим делать. И сразу скажу, что 15 августа выходит мой марафон автор жизни 2. На него можно попасть только после первого числа, после первого числа, после первого марафона. И я эту технику буду давать более углубленно и немножко для других целей. Но вот этот вот марафон Автор 2, он, конечно, тоже будет помогать решать очень многие задачи и эффективно двигаться вперед. Очень тоже будет крутой тренинг. Собственно, у меня все. Без ложной скромности. Так вот, я вам открою еще один секрет про откаты, который совсем не секрет. Кто помнит на кольце царя Соломона, что было написано? И это пройдет, или все пройдет то есть, кто как переводит, все пройдет. Все имеет цикл взлетов и падений. Утро сменяет ночь, после лета будет осень, потом будет зима. После подъема будет истощение. Как бы мы этого не хотели избежать. Как минимум необходимость в весне, в еде и так далее, нельзя все время быть на подъеме. Поэтому первый закон природы так будет не всегда. Просто помните о том, что откат будет будет! Примите это как данность и спокойно его ждите. Я в этом плане очень ярко это видно в матрице стройности, когда Сначала появляется такая волна подъема, и я говорю: ну, или там, не хочется кушать долгое время. И я говорю: девочки, мальчики, помните о том, что настанет тот день. Вы не думайте, что все, что вы уже все поняли про матрицу стройности, и теперь вы не будете хотеть есть, будете есть гораздо меньше, и все у вас все, все победили, и сейчас вы похудеете. Нет, придет то время, когда вам захочется есть целый день. И это нормально. И так и должно быть. Вот точно так же и с откатами. Будут времена, когда вам захочется что-то делать, когда вам захочется трудиться, когда вам захочется сворачивать горы. Но придет тот момент, когда вам захочется лечь и лежать, грубо говоря. Ничего не делать, никуда не идти. Вот пугаться этих состояний не нужно. А самое главное, эти состояния принимать в себе. Вы неплохие от того, что вы захотели полежать на диване. Ну, мне сейчас, да, так легко об этом говорить, когда мне уже 46 лет, <сёк> за плечами опыт работы и работы над собой, и работы с людьми. Но я точно так же когда-то, когда я была молодая, там, когда мне было 20 лет, я все время думала о том, что если я не бегаю с тряпкой по, доме, то, по дому, то я, значит, плохая. Я плохая мать, плохая жена, плохая хозяйка. В общем, я плохая. Я решила лечь на диван и отдохнуть. Все ужасно. Сейчас я уже, к счастью, прямо думаю о том, когда бы мне отдохнуть и где планирую. Окей. Смотрите, хорошая новость заключается в том, что упадок будет не всегда. Точно так же за этим последует подъем. Только если вы будете во время упадка, когда у вас будет откат, если вы будете пытаться интенсивно, себя вытягивать за волосы и заставлять себя что-то делать, то вы не получите вот эту возможность отдыха и не восполните свои жизненные ресурсы. Читала недавно статью, относительно недавно, о том, как тренируют морских котиков в Америке. Значит, курсантам их связывают, связывают им руки-ноги привязывают... Им... Нет, не привязывают... Просто им связывают руки и ноги и кидают их в воду, и они должны выплыть. Полностью связаны. Физиологически, ну, если э, начать пытаться телом, не шевеля руками и ногами, это сделать практически невозможно или очень сложно. Я сейчас подумала о Нике Вучиче который плавает. Вот. Но, ну, в общем, ну, это сделать сложно. Это вот про слово «невозможно». Да? Но это сделать легко, если не шевелиться, а просто замереть, набрав воздуха, сохраняя свои жизненные внутренние ресурсы, упасть на дно и просто от дна оттолкнуться. Вот такая вот аналогия, я думаю, вам хорошо понятна. Когда грустно, плохо, тяжело, не хочется ничего делать, замрите! Замрите и перезагрузитесь. И Поэтому очень важно и то, к чему я призываю. Очень многие... Вы знаете, бывает, ко мне приходят люди, которые трудоголики, которые просто вот работают очень много, их это высасывает, они не могут отдохнуть. Конечно же, у них упадки и откаты происходят, но они, тем не менее, работают. В качестве домашнего задания я им даю такую вещь «Планировать отдых» целенаправленно записать себе в дневник деловой, когда вы будете отдыхать, целенаправленно делать себе выходные. Если вы чувствуете, что вас накрыло у вас откат, без разницы, какая причина, вот важно посвятить день себе. Ничего не делать в этот момент, не заставлять себя, не насиловать, и думать о том, помнить о том, что это состояние пройдет. И, возможно, на следующий день все будет по-другому. И принимайте себя, свою природу, принимайте как есть. Если правильно погрузиться в вот это вот переживание и переключение, то все пройдет на следующий день. Может, это... если вы будете себя насиловать, если вы будете долго находиться, ну, не так, если вы будете насильно пытаться из этого вылезти, то это состояние может затянуться. У вас получится что-то сделать усилием воли, а потом произойдет опять откат. Получится э, что-то сделать, усилия в боли. Опять произойдет откат. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы этого не было, полностью погрузитесь в свои переживания, будьте честны с собой и отдохните, ничего в тыкву не превратится, если вы бережно к себе отнесетесь. И после этого. Вот этот вот откат будет проходить гораздо быстрее и легче. Ну вот так. Да, всем привет, дорогие, всем привет, привет Facebook, привет Инстаграм, дорогие Ира и Оля, у меня тут есть еще мои помощники. Я дала маху. Мне нужен э, чей-то телефон, чтобы я открыла пост и читала комментарии, вопросы. Я сич... значит, смотрите, нет, давайте мы сделаем так. Я вам сейчас, чтобы не затягивать, чтобы точно вы все получили, что я вам обещала я вам сейчас дам технику по тому, как перезагружаться, а потом я поотвечаю на некоторые ваши комментарии. Вот так. Итак, Смотрите, значит, эта техника называется перезагрузка. Это довольно известная штука. Я ее рекомендую делать регулярно. Меня спрашивали просто в вопросах. Это то, что я помню. Меня часто спрашивали Аня, как переживать откаты или что делать, чтобы откатов не было. Откаты будут. Вот сразу говорю: помните о том, что откаты будут. Что делать, чтобы откатов не было? Вы тут не сделаете ничего. Но для того, чтобы вы более эффективно проходили через вот эти вот вещи, называется перезагрузка, ее мусолят по-разному в разных контекстах. Делается она с одной стороны довольно легко, но с другой стороны, да, нужно себе уделить время. Смотрите, кому-то нужна у людей разные ритмы, разный темп жизни. Кому-то необходима эта перезагрузка раз в три дня, кому-то раз в месяц достаточно. Большинство людей подходит это раз в неделю, большинству. Но прислушивайтесь к себе, к своему организму. Возможно, у вас будет какой-то свой темп. Возможно, кому-то нужно будет это делать раз в 10 дней, например. И выделите себе от двух часов, а в идеале, конечно же, день. В идеале выделить день, выходной, например, отключиться от всех, но, возможно, вы не можете, потому что у вас семья, у вас дети, мужья, жены и так далее. Тогда можно начать с двух часов. Время в декрете профессиональный откат. На новое нет моральных сил, а к старому не хочется возвращаться. Ну, значит значит вы себя пытаетесь в чем-то насиловать и заставлять вот прямо сразу. давайте так, я на вопросы поотвечаю потом. я сейчас вам все-таки дам технику. И поскольку меня смотрит большое количество мамочек в декрете есть еще одна такая фишка когда говорят ну конечно два часа в день, где я возьму два часа в день, когда у меня ребенок грудной например да. Вот тут я рекомендую найдите эти два часа в день, в идеале утром, когда ребенок еще спит. Вот встаньте раньше его и сделайте эту технику. Вам можно, знаете, как я еще всегда люблю повторять, плохо сделанное что-то, лучше идеально продуманного и не сделанного, идеально спланированного. Поэтому даже если вы 10 минут это сделаете, уже будет для вас большая польза. Почему раннее утро, а не ночь? Потому что, если вы будете это делать ночью, то вы только устанете. Это нужно делать на, свежий... на свежую голову. Для, одиноки... для мам, которым некуда детей да, ни на кого оставить, я так себе отметила, что для одиноких мам, ну вот я, например, была в такой ситуации, я не одинокая мама, но тем не менее у меня муж был на работе по несколько месяцев, и поэтому можно считать, что я была одинокой. Вот. тем не менее. В общем, это все детали. Отдельно расскажу, что можно сделать. Итак, сейчас для тех, кто может себе позволить от двух часов в день уделить. Первое, отключите телефоны. Предупредите сначала заранее тех, кто могут вам звонить, близких, там родителей, мужей, что вы, вам на два часа нужно телефон отключить. Окей. Будете на связи? Не на связи, отключите. Дальше. Подберите, пожалуйста, себе приятную для вас классическую музыку. Классическая музыка важна. Классическая музыка бывает разная. Она сейчас бывает в разных интерпретациях. Есть симфорок, я люблю. Мартин мой очень любит, просит меня иногда включить. Современная обработка классической музыки очень бывает приятна слуху. Поэкспериментируйте, пособирайте разную классику и выберите то, что вам будет приятно. Почему классика? Звуки классической музыки структурируют клетки, структурируют воду, и очень благотворно действует на организм. Еще структурируют воду, структурируют клетки, медитации, колокольный звон. Если вам приятно слушать колокольный звон, у нас даже проходили такие мероприятия в Одессе. Я, к сожалению, не попала, но очень... мне было очень интересно, но не оказалось там массаж. Колокольными колокольным звоном. То есть это нахождение в, в комнате и с разных сторон звучание колоколов и вот этими вибрациями, э, ну, соприкосновение с телом. Это очень, очень должно было быть круто. А, если вам больше нравится медитативная музыка, окей. Все, эфир в Инстаграм продолжается. Фейсбуке, упс, наверное, закончился. Включи заново, такое? По Попытка повторного подключения, Он не подключается. Света, наверное, нет. Я да, благодарю. Ладно, Фейсбук немножко отстает, но рассказываю для Инстаграм. А... Про медитативную музыку чуть-чуть попозже. Дальше. Надеваете удобную одежду, кроссовки и идете гулять. Спасибо. <реклую> Все равно попытка. Ну ладно, бог с ним. Может, отключите его вообще. Сейчас он соединится. А, да, спасибо. <с Says> спасибо, что вы видите и слышите. Значит, идете гулять. Воткнули наушники в уши и идете гулять. Можно гулять 10 минут, можно гулять 20 минут, можно гулять полчаса, догуляйте я вас призываю догуляйте до какого-то места. Если в вашем, вашей местности есть водоем, догуляйте туда. Вы можете приехать, например, сначала на машине. Вы можете приехать к какому-то месту и погулять там. Это немного времени может занимать. Чем больше, безусловно, тем лучше вы это все проработаете. Но если у вас времени впритык, если вам совсем вы не можете, значит, наушники в уши с классической музыкой и погуляйте, ну, хотя бы полчаса, хотя бы 10 минут, хоть сколько. Дальше. Если у вас, ну, конечно же, море, безусловно, это просто супер. Сейчас я вам его покажу. Вот оно. У меня там everyday, у меня релакс. Все, вернулись. Значит, на чем ясно? Останов... Да, так вот, море очень хорошо тоже лечит и восстанавливает, но я вам скажу, что любой водоем очень благотворно влияет на организм. Тоже это соприкосновение внутренней воды, человеческой воды, которая есть у нас в организме. Почему море? Потому что... Ну, говорят, что состав морской воды очень близок к составу лимфы человеческой Пришли, сели поудобнее. В этот момент отключаете музыку и, смотрите, если вы на море, то слушаете шум морской воды, крики чаек, Конечно же, старайтесь быть там, где нет людей. Ну, если есть люди, то тогда уже и крики детей, и людей. Вот. Вдыхаете этот аромат, если вы находитесь не, в... не возле водоема. Речка, водопад тоже прекрасно. это тоже очень мощная вещь, которая очень хорошо перезагружает. Если вы нет у вас такой возможности, парк. Какой-нибудь парк себе найдите, сад, в конце концов. Я думаю, что какой-нибудь куст в своем городе вы в любом случае сможете найти. Вот присели там на коврик, включили. В, этот, в этом уже случае лучше включить медитативную музыку. Ну, если у вас есть море, то нет, а если моря нет, то включайте медитативную музыку. И тоже засеките время 30 минут, хотя бы 10. 10-20, сколько вы сможете, но лучше 30. Можете подремать, можете закрыть глаза. Можете, кстати, включить еще звуки природы просто, там пение птиц или, опять-таки, шум морской воды. С собакой можно гулять для перезагрузки? Спрашивают с собаками и с детьми. Ну, будет ваша собака сидеть неподвижно 30 минут и не будет вас отвлекать? Тогда можно. Если ребенок спит в коляске, можно, но если вам нужно глаз до да глаз, вы не перезагрузитесь, вот. поэтому или там с подружками по очереди, или ну там, на нянь, мужей, детей, родственников каких-то оставлять детей и собак и так далее. Дальше, вот еще немаловажный момент, интересный, если вы любите если у вас есть для этого возможность, но ну, если можно в вашей местности это сделать, то еще хорошо разжечь костер маленький и посмотреть как горит огонь. Посмотреть на огонь тоже это хорошая крутая медитация, классная, которая тоже наполняет силой. Дальше костер обязательно потушить после 30 минут вот этой вашей погружения внутреннего. прислушайтесь пожалуйста к себя, к своему телу, к своим переживаниям. И, возможно, вам захочется каким-то образом подвигаться, возможно, вам захочется сделать какую-то зарядку. То, что вы помните, то, что вы там в школе когда-то делали. Покачать пресс или сделать растяжку, или там пробежаться, или попрыгать, там, потянуться, руками помахать, ногами помахать. Вот, пожалуйста, поделайте то, что будет просить ваше тело, и обратите внимание на то, что, вам, что у вас там двигалось больше всего, что просило ваше тело, каких движений. Дальше идите назад, опять с музыкой в ушах. Если будете ехать за рулем, тоже можете включить себе музыку, вот эту классическую. И дома примите душ и когда выйдете из него, примите, натритесь маслом можно оливковое или можно миндальное, капнуть туда несколько капель апельсина масла, апельсина. Обязательно апельсина, никакое другое. Почему апельсина? Потому что апельсин поднимает настроение, аромат апельсина поднимает настроение. И если у вас будет возможность, то в этот день лягте пораньше спать, до 10 часов вечера. Вообще, заведите себе привычку ложиться спать до 10 вечера хотя бы один раз в неделю. Конечно же, я призываю делать это ежедневно и вставать, как я, встречать рассвет каждый день. Но хотя бы один раз в неделю себе позволяйте это делать для мамочек, для мамочек, которые очень сильно заняты, и у которых нету возможности да, ничего делать. Лайт-вариант. Принять контрастный душ даже без прогулки. Принять контрастный душ 5 смен. Горячая-холодная-горячая-холодная. Горячая, холодная. Закончить холодной водой 4-5 смен. Точно так же намазаться апельсином. В уши классическую музыку и полежать, полежать на кровати хотя бы 10 минут с закрытыми глазами, чтобы дети не отвлекали. Лучше 20, в идеале 30. Если есть возможность включать классическую музыку прямо дома, пусть играет, когда ребенок не спит. Можно, если есть возможность, ванну со звуками природы. Я тоже перезагружалась, когда у меня не было возможности ну, делать всякие такие штуки. Очень хорошо перезагружалась, набирала ванну, оставляла маленькой струйкой, чтобы вода текла, включала звуки природы, зажигала свечи. И было пол, или там шум грозы, например, включала. Очень было такое полное ощущение, что лежу в какой-то пещере. И вот у меня там какой-то водопадик, где-то водичка капает. Очень здорово. Тоже очень классно перезагружает. И пораньше лечь спать. И еще одна а, и а, и еще один способ эффективно перезагрузиться это рисование. Правополушарное рисование погуглите, найдите в Ютубе. Есть очень много открытых уроков, бесплатных. Это может делать абсолютно любой человек, вне зависимости от того, умеет он рисовать или не умеет. Вот. Вот такие, такой, такая вот техника. И я сейчас... Да, идите гулять. Приятного аппетита! Дайте, пожалуйста, мне кто-нибудь Инстаграм. Я сейчас поотвечаю на некоторые Ваши вопросы и задавайте, пожалуйста, вопросы в эфире. Фейсбук у нас выпал. мне, да Открой мне, пожалуйста, этот Что? сам пост. А, сейчас. Вот. «Перезагрузиться можно и вязанием». Совершенно верно, Наталья. Но э, тут тоже такой интересный момент. Если это ваша профессиональная деятельность, да если это ваш навык, э, и вы вяжете, э, не задумываясь, да, хороший навык у вас, то важно, чтобы эта перезагрузка тоже была с каким-то фоном, например, с классической музыкой, потому что э, во время вязания, если это ваш навык, вы можете думать о каких-то вещах, которые вас тревожат. А тут важно именно перезагрузиться. А если это просто хобби, которым вы этим занимаетесь раз в неделю исключительно для перезагрузки, то это, да, хорошая штука. Так, вопросы? У нас опять появился прямой эфир с Фейсбуком. Благодарю миру! Так, отвечаю на ваши вопросы. Возможно, я смогу ответить не на все, но... Так. Когда происходит откат, стоит ли выезжать на силе воли, заставляя себя делать то, что нужно, через апатию нежелания? Или это неэффективно, и лучше дать себе время просто прожить этот момент, напоминая себя, что это пройдет. Да, совершенно верно. То, о чем я говорила. Так. Я самосаботажник. Стоит чуть обстоятельствам измениться. Я слетаю в состоянии овощи, все понимаю, свожу себе тем, что опять сведу результат к нулю, но с места сдвинуться не могу. Как только начинает маячить результат, я тут же овощей и что с этим делать не представляю». Вот, кстати, хороший вопрос. Тут очень важно... Знаете, наш рабочий инструмент, который безотказный, который работает очень хорошо, — это дневник. Вот тут вот важно сделать, можно сделать упражнение с декартовыми координатами. Что произойдет, если я это сделаю, чего не произойдет, если это сделаю, что произойдет, если это не сделаю, и что не произойдет, если я это не сделаю. Когда расписываешь для себя, очень часто находишь вот эти вот барьеры внутренние, которые так если подумать про себя, то ты их не замечаешь. А когда ты начинаешь прописывать это рукой, выползают такие вещи, и происходит инсайт, и ты начинаешь понимать, почему ты сам себе ставишь эти барьеры. Стоит мне что-то запретить, я горы сворачиваю до тех пор, пока не буду точно уверена, что все. Вот, ну, тут, скорее, как мне кажется, опять-таки, я же здесь могу только поугадывать. Но мне кажется, что тут именно травма детства доказать всем, что я лучше всех. Ну вот, вот. Ну, просто очень-очень бросается в глаза. Так, так, так. Вопрос, надеюсь, это вы и. А, нет, пардон. Это лично. <смех> Пардон. Так, начала осваивать новую профессию, понимая, что не мое. С одной стороны, переступать через себя и продолжать и копать там, где затык, или довериться интуиции и воспитанию и бросить это начинание. Сейчас у меня такое ощущение, что я долблю закрытую дверь. Слушайте, не долбите закрытую дверь. Подумайте о своем предназначении, о том, к чему вас тянет. Есть такое заблужднное. Распространенное заблуждение, что можно через силу чему-то научиться, заработать кучу денег, и это не дает результат. Вы же поймите, что жизнь длинная, а как сказал когда-то Гикир Берефин, ну, Марквен его своим персонажем, что невозможно привыкнуть к раскаленной печке, ну, сесть на нее и привыкнуть к этой раскаленной печке. Все равно рано или поздно. Произойдет срыв. Поэтому и толку от этого не будет. Поэтому занимайтесь тем, что вам приносит удовольствие. Так откаты приходят именно тогда, когда ты находишься в самом крутейшем состоянии. Казалось бы, все так хорошо складывается, тут бах ни с того ни с сего, вдруг становится так тоскливо, ничего не радует. Отчего так происходит? Как быстро выйти из этого состояния безразличия?» Это усталость, усталость задала, этот вопрос задала нам мама четырех детей, ну точно троих, не помню, кажется все-таки четырех, Ольга. И, конечно же, там идет и выгорание, и усталость, нужно отдыхать и перезагружаться обязательно. Мне свойственно заниматься самокопанием, самоанализом, зачастую за ошибки, откаты виню только себя, думаю, что могло бы быть, если бы не было этой ошибки. Вот. Не вините себя. Очень важно помнить о том, что Жизнь – это не вина наша, а это наша ответственность. То, что с нами происходит, – это ответственность. Мы не виноваты в том, что с нами происходит. Мы ответственны за то, что с нами происходит. Поэтому искренне приглашаю на курс «Жизнь без чувства вины» и ну, вот перезагружаться, отдыхать и помнить о том, что ошибка – это просто ступенька в развитии. Возможно ли этому научиться? Да, возможно. Как часто вы сами совершаете ошибки и ваше отношение к ним? Это урок или опыт? Это победитель нашего сегодняшнего. Я Нет, не... не все прочла вопросы до эфира и не выбрала еще победителя. Вот сейчас велицкая Елена. Я вас поздравляю. А я грабли все. Я постоянно совершаю ошибки. Очень часто. И сказать, что я этому радуюсь, ну, я философски к этому отношусь. Я, конечно же, не особо в восторге, когда меня догоняют какие-то такие жесткие ошибки. Но последних лет, наверное, пять, эти ошибки не болезненные. Они не доставляют мне боль. А, это опыт, да. Я ну, потеряла там какую-то очередную кучу чего-то, денег или времени, да. Делаю вывод. Делаю вывод, учу урок. Я к этому отношусь очень серьезно. Ошибки, да, благодарю Вселенную за ошибки, которые я совершаю. А как без них научиться чему-то? Так, дальше. Как во время отката не навредить своим состоянием семье и всегда ли. За переменами в лучшую сторону следует откат. Откат следует всегда. Просто его можно пройти в облегченном варианте. А как не навредить своим состоянием семье? Предупреждать семью, что дорогие все, у меня сейчас откат. Или дорогие все, у вашей мамы плохое настроение. Дорогие все, заранее проговорите, как все будут себя вести, чем будут заниматься, тогда, когда у вас будет плохое настроение. Мы с мужем, например, договариваемся. Он может пойти там, уйти на целый день, шашлык жарить куда-то с друзьями, например, да. Вот. Ну, в общем, как-то так. Договариваемся и. Или просто мы можем целый день провести вдвоем, ничего не делать, ничем не заниматься, подменять все дела, побатонить. Так, дальше. «Мне чувствуется, что ошибки приходят для чего-то, откаты происходят из-за чего-то». Как предотвратить откат? Никак. Просто понять, что у нас есть ограниченное количество ресурсов, и для того, чтобы эти ресурсы сберечь, ну, нужно подзаряжаться, отдыхать. отдыхать. «Как правильно выучить рух Да, извлекла, закрепить, чтобы грабли исключить». Ну вывод сделать? Выучили вы урок тогда, когда вы в похожей ситуации повели себя по-другому? Выучили, это значит, сели, написали для себя, да. Что я поняла, что со мной это произошло из-за того-то. Да? И в следующий раз, когда эта будет ситуация повторяться, я поведу себя другим образом и прописывайте, каким образом. Лучший экспромт это хорошо подготовленный экспромт. Как правильно отличить опыт, отпрешься не туда? Всегда ли откат от дорога не в ту сторону? Вообще не про это. Откат это естественная, естественная жизненная ситуация. Вот как-то так. Фото волшебное, да, я хочу поблагодарить с Александра Милоян за чудесные, прекрасные фотки. Так. Как найти выход из состояния, когда тебе очень плохо и постоянное желание бежать? Бежать из этого места, бежать из этих отношений, бежать, бежать, бежать в общем, бежать от себя. Я тут порекомендую терапию, личную терапию с психологом, потому что это, конечно, уже жесткая ситуация, когда загнали себя. Когда ставишь цель к ней идешь, и мотивация есть, но потом какая-то ситуация, и ты откладываешь цель, ставишь новый срок. Ну, как, это, как такое можно объяснить? Ну, это нормально. Значит, вы неправильно оценили свои силы изначально. То есть думаете, что вы с этим справитесь там, за неделю, а вам необходимо на это потратить 10 дней. Вы просто недооценили свои силы, свои ресурсы. Когда вы ставите себе цель, закладывайте всегда 30% на непредвиденные обстоятельства. Почему иногда получается все, иногда не получается вообще ничего? Ну, потому что, потому что жизнь вот такая с качелями. Как убрать страх после многих неудач? Есть техника. Девочки, а напомните мне, я в авторе первом даю эту технику, как э, страх после многих неудач. Да, да, в первом авторе есть. Я просто путаю уже, в каком марафоне, какая техника у меня. В первом авторе у меня есть техника, это работа с убеждениями, как вот эти вот страхи пережить. Я благодарю Наталья Далская за комплимент. Да, спасибо. Так, вселенская апатия, я называю так, так, так. Пардон, пардон, очень быстро убегают. Коротко пишите вопросы, что делать, если выбрала работу, а теперь она уже не подходит. Аллергия, что-то новое, начинать боишься, старым заниматься не можешь. Старым заниматься не можешь, работайте со своими страхами. Ну, то есть, есть еще третий вариант умереть. Если вы умирать не собираетесь, то работайте над собой, развивайтесь, работайте со страхами. Страх страшен, только знаете, когда о нем думаешь. А когда ты окунаешься во что-то новое, то очень хорошо все получается. Так, настойчивость еще. Если вы хотите получить какой-то результат, я давала, кстати, у меня был эфир. Пересмотрите его, пожалуйста. Обратитесь, напишите мне в директ и пересмотрите эфир о том, как работать со страхом перед неудачей. Так. Как перестать съедать себя за ошибки? Помнить, что ошибки – это путь к развитию. Они обязательно будут. Без этого никуда не денешься. Есть эффективная практика по проживанию и отпущению своих ошибок? да, это Приходите на курс «Жизнь без чувства вины». Очень хочу понять механизм определения отката заранее и как его чувствовать заранее, чтобы не идти по ложному пути и не терять время на ненужные моменты. Это запланированный отдых. Если отдых будет запланирован, то откаты сведутся к минимуму. Вот вообще может их не быть долгое время. И, ну, и тогда все будет. И главное, что если, если вдруг догонит и накроет полностью расслабиться и погрузиться в эти переживания. Очень важно погрузиться в эти переживания отката, быть честной с самой собой. И если... Пример приведу. Если вам страшно изо всех сил закрыть прямо глаза и пережить вот этот вот страх, прочувствовать его, и он тогда растворится, исчезнет. Вот точно так же с откатом. Накрыла вас погрузились в эти переживания, и через какой-то момент вам просто станет легко и спокойно. «Что если вся прожитая жизнь – это ошибка? Что делать? Отлично! Теперь есть шанс начать новую жизнь». Значит, начните с личной психотерапии и пишите жизнь новую, живите новую жизнь. У меня несколько жизней было уже, я очень этому рада. Так, дорогие мои, мы еще с вами в 5 минут в эфире, и потом, к сожалению, мне придется это все заканчивать. Да. Я, человек, я не слышу, Оль, громко. Говорят. Рядом тяжело больной человек, психологически тяжело, кажется, что плохо со всех сторон, как с этим жить. Несколько раз уже а -а Когда рядом тяжело больной человек, тяжело психологически. Я порекомендую потому что причина того что вам тяжело может могут быть разные я не хочу сейчас угадывать в прямом эфире да но вам нужно на терапию и да позволяйте себе позволяйте себе радоваться и в этой ситуации тоже так Если появляется хотя бы намек на, на такое состояние на, на откат, думаю о том, что в нашей быстротечной жизни просто нет времени на это. Просто как Мюнхгаузен, беру себя за воротник и встряхиваю сознание, нахожу во всем необходимый позитив, так как все, что делается, делается ради какой-то цели. Главное, правильно расставить акценты. Лично у меня просто нет других способов и времени на откат. Отличная жизненная позиция. Если у вас есть силы вот так проживать, он у вас происходит. Потому что вы опускаетесь все-таки в это состояние, когда неприятно и переживательно. Вы просто очень быстро с этим справляетесь. Здорово. Класс. Когда саботаж в практиках. Как отличить, где это тебе просто не надо, а где наоборот будущий прорыв. И это не саботаж, а подсознание сопротивляется, освобождается от негатива и менять жизнь на более счастливую. Вот это вот упражнение с декартовыми координатами очень четко отвечает на вопросы. Это ты сам себя обманываешь, или, ну, или это действительно тебе не нужно. Отвечает на все вопросы себе. Так, у меня появилась цель, ради которой мне надо в корне изменить свою жизнь. Близкие не понимают, не поддерживают. Говорят, что я совершаю ошибку. От этого появляются сомнения, настроение сходит на «нет». Как распознать, совершаю ли я ошибку или нет?» Никак. Ошибку можно понять, совершила я ошибку или нет после того, когда мы получили уже какой-то результат. Конечно же, важно иметь поддержку близких. Очень важно, очень-очень-очень важно, но даже если у вас нет поддержки. Я очень часто бывала в ситуациях, когда у меня поддержки не было никакой. Находите себе человека, можно даже просто одного, который будет вас поддерживать и говорить «ты молодец». И это могут быть совершенно даже не родственники и не близкие люди. Это может быть какой-то приятель, который будет в вас верить и вас поддерживать. И тогда у вас вот держитесь за него и окружайте себя людьми, которые вас будут поддерживать. Это тоже из какого-то... Я давала эту технику, эту вещь в авторе жизни. Окружайте себя людьми, которые ну, будут формировать ваше поле это очень важно так может стоить откат назад считать как шаг назад перед большим прыжком вперед запросто главное этот откат правильно пережить я вечный студент последний год аспирантуры уже работа должна быть написана все не то пропал запал обратно идти нельзя нужен пинок что значит нельзя обратно идти всегда можно